Всем привет! Вы смотрите телеканал Форума Свободной России. Сегодня мы снова в студии с Иваном Тютриным, но у нас немножко другой формат, нетрадиционный стрим, потому что, по техническим причинам подготовка к 10-му форуму Свободной России. Сегодня мы работаем в записи. Вы увидите этот выпуск вечером. Тем не менее, мы встретились и решили обсудить последние события и еще раз проанонсировать предстоящий форум и рассказать немножко о его программе. Начнем мы, тем не менее, с самых громких новостей. Но самая горячая новость – это, как мы понимаем, насильственная посадка самолета «Ренеер» в Беларуси и последующий арест Романа Протасевича и его девушки Софии Сапееви. Самая обсуждаемая новость прошедших дней. Вот скажи, пожалуйста, ты дать оценку собственную можешь? Этого акта. Ну, об этом сейчас говорят все, причем как в российской ленте, так и за рубежом. И, в общем-то, подавляющее большинство совершенно справедливо обозначает действие Лукашенко, точнее армии и спецслужб Беларуси как государственный, акт государственного терроризма. То есть, иного слова к этому применено быть не может. С использованием военного самолета. Значит, наши литовские здесь значит, СМИ говорят о том, что был еще и вертолет, сопровождавший все это, это такая показательная, жесткая акция. Конечно, парни этого романа очень жалко, сложно представить, что там с ним делают. Совершенно очевидно, что его пытают, мы с тобой обсуждали, что, как правило, медийных людей, которые вот засвеченные находятся, угу. к которым приковано внимание, их особо не трогают. И даже Буковский, и «Возвращается ветер», писал, что вот политические, которым приковано внимание, с ними поступают, ну, чуть мягче, что ли, для того, чтобы не скажем так привлекать дополнительное внимание и чтобы эта ситуация не выглядела уж совсем там чудовищно да но то видео которое показали вот с романа Протасевич, где он якобы дает нам признательные показания ну, совершенно очевидно что есть следы побоев на лице совершенно очевидно что есть до удушения он закрыт значит этим Тональный тональным крем, кремом да. очень активно то есть совершенно понятно что применялось физическое насилие и в этом связи мне конечно очень странно читать комментарии вроде бы адекватных людей позиционной среды, которые вот обсуждают тему, а правильно ли сделал, что он там дает признательные показания или неправильно. Ну, на мой взгляд, оказавшись в таких ситуациях, в застенках КГБ, которые просто готовы идти на все для того, чтобы из него эти признательные показания вытащить, но ну, мне кажется, сама постановка вопроса, ну, мягко говоря, неэтичная. Потому что ситуация действительно экстремальная понятно, что человек к этому, в принципе, готовы быть не может. А как ты думаешь, что вообще происходит? Почему действительно в 21 веке мы видим фактически откат к каким-то сталинским практикам, потому что, если мы вспомним, да, не трогали все-таки засвеченных публичных людей многие годы и в свое время было известно, что и был некий такой запрет на то, чтобы применять насилие в отношении представителей номенклатуры правящей. И вдруг, вот 21 век, 2021 год, Беларусь, и вот такая вполне себе сталинская история и картинки. Ну, мне кажется, здесь несколько факторов. Первый фактор, конечно, это характер режимов, в которых это происходит. То есть, когда вы имеете дело с мягкоавторитарным режимом, где присутствуют еще какие-то независимые СМИ, где есть значит, какое-то легальное сопротивление внутри страны, такие вещи делают все-таки сложнее. Дело в том, что лукашенковский режим уже там, 26 лет Лукашенко у власти, да, и путинский режим, который 21 год у власти, они э, из вот, э, авторитарного состояния уже по сути перешли в состояние жесткой диктатуры, и по большому счету это режимы тоталитарные. Тоталитарные почему? Потому что уже э, наказывают за мысли, да, то есть идеология уже является... Э, сферой, за которую людей сажают в, за решетку, что является в общем, одним из ключевых признаков уже тоталитаризма, а не авторитаризма. Второе – это безнаказанность. Эти диктаторы они вдруг поняли, что на самом деле можно делать все, что угодно, а уж в пределах своей страны подавно, и видят, что несмотря на все те вещи, которые происходят, по большому счету сходит с рук. Ну да, какие-то санкции, но нет действий ни внутри страны, ни снаружи, которые могут привести к демонтажу режима. Но это же, сейчас мы вспоминаем про Тасевич, но эти же вещи происходят уже на протяжении всего правления Лукашенко. Огромное количество людей пропали, огромное количество убиты. И Вот недавно был, в том году был скандал, когда дали показания и показывали места, где Значит, убитые оппозиционеры, значит, там их останки находятся. То есть, это определенный тренд. Вот у нас на предстоящем форуме, про который ты говорил, у нас будет панель, вторая панель, это в 12 часов по Москве она будет, 28 числа. Мы как раз будем говорить про э, возможный сценарий вообще сопротивления э, диктатурам современным. Это дискуссионная панель, которая называется «Убить да, дракона». Да, «Убить дракон, стратегия оппозиции в условиях диктатуры. Там у нас люди, которые много лет э, э, являются Значит, такими частью радикальной оппозиции. Там в разу, я видел Бабченко и Наталью Радину из Беларуси. Наталья Радина из Беларуси, которая еще в 2010 году сидела в белорусской тюрьме Лукашенко, таки 11 лет назад, и Геннадий Гудков в этой панели будет. Илья Пономарев ну и Евгения Чирикова, которая с как бы с обратных позиций. Она всегда поддерживала там, концепцию малых дел, вот эти grassroots, активисты как бы в регионах. Как раз это хорошая возможность быть, ну, сферить позиции вот, в преломлении последних как бы, новостей. А что касаемо еще посадки самолета, то когда это произошло, я вспомнил вот сюжет полуторагоничной давности. Дело в том, что про такой сценарий, возможно, меня как бы предупредили. Я, у нас было, была встреча здесь в Вильнюсе, общался с человеком-экспертом по безопасности. И когда мы обсуждали значит, нашу, скажем так, беженскую жизнь после от, отъезда из, из России, значит, я рассказал, что какое-то количество времени приходилось вылетать из ЕС, потому что виза не позволяла здесь находиться. Ну и там ездить там, в Юго-Восточную Азию, по, по разным местам скитаться. На что он мне задал вопрос, говорит, а ты как, как ты летел, ты летел через Россию или нет? Mm -hmm. Я сказал, да вообще какая разница, ну я вот лечу, да лечу, это же там самолет. Он сказал, вот это может быть роковой ошибкой, которая mm -hmm. может очень-очень дорого тебе стоить. Потому что существует сценарий посадки самолета, когда сообщается о бомбе или плохо становится э, пассажиру или якобы плохо становится пассажиру и соответственно суд обязан обязаны посадить здесь ситуация она почему была как бы тяжелая для Лукашенко потому что до литовской границы оставалось две минуты и самолет при вынужденной посадке он до Вильнюса там, дотянул бы 100%. Поэтому пришлось под угрозой сбивания гражданского судна значит, действовать с помощью самолета МиГ-29. А представим, если самолет летит где-нибудь между Томском и Барнаулом. И на борту что-то происходит. Не надо никаких поднимать, там, никаких самолетов. То есть просто вы, условно говоря, э, говорите о том, что там, человеку плохо, что необходимо сажать борт, но его сажают как бы, в ближайшем аэропорту. И на этом все заканчивается. То есть сценарий такой был. И ну, с тех пор как бы я об этом в общем думал. Э, там Понятно, что из-за ковида никаких перелетов нет. Но я, честно говоря, не ожидал, что это может быть реализовано. Причем реализовано с использованием э, вооруженных сил, э, там, авиации. Это, конечно, дикость. Но вот раз мы уже коснулись программы форума, я так понял, что мы будем постепенно вкраплять в нашу беседу информации о предстоящем форуме, и мы уже начали разговор о характере режима, тоталитарный либо авторитарный, и поэтому я хочу отметить, что первая же панель, которая будет на форуме 28 числа в 10.15 по Москве, это на пути к тоталитаризму, тренды путинского режима, где как раз мы будем обсуждать... Характеристики этого режима. Причем очень интересный состав, подобран, как мы это любим делать, смешанный. Там есть политолог, который специализируется на типологии режимов. Это Николай Петров. Там будет Леонид Гозман, политик, известный публичный человек. Там будет публицист-журналист Игорь Яковенко, который очень часто как раз анализирует суть путинского режима. Ну, у нас Сергей Давидис еще и Лев Пономарев. Это правозащитники, которые будут анализировать режимы с точки зрения правозащиты тех тенденций, репрессивных, которые присутствуют. Вот и подумаем, посмотрим, к чему мы приходим. Но я все чаще вот вижу, что люди начинают соглашаться с тем, что все-таки это режим, ну, как минимум, схожий с фашистским, такого типа. Ну, по крайней мере, э очень... большое количество вот классических фашистских признаков, они просто присутствуют. присутствуют это бесспорно. Да. Да. И вообще, Данил, извините, я перебью. Значит, Я не очень люблю, когда сейчас вот люди бегают, кричат, мы вас предупреждали. Но я так ретроспективно смотрел на те дискуссии, которые велись на форуме вот за mm -hmm. эти 5 лет с 2016 года. И видно, конечно, что соотношение людей, которые выступают с жестких позиций, с жесткой оценкой режима, и людей, которые все-таки выступали за эволюцию, которые надеялись на какие-то э, такие сценарии, которые могут привести к таким, знаешь, э, плавным изменениям режима, это соотношение все-таки в оппозиции резко меняется. меняется Сейчас да. уже для многих совершенно очевидно, что этот режим не нереформируем. Общим местом стало, что власть на выборах не меняется. Это в лучшем случае адепты участия в выборах, значит, о чем говорят, так это о том, что с помощью этого можно поднять там какую-то волну. Но и сейчас уже такое количество законов просто понагорожено, что никакого шанса у человека... Не просто, который там имеет какой-то уголовный срок, а который как-то активно свою гражданскую позицию оппозиционную проявлял, это дает возможность уже его э, снимать. Э, значит, а мы этих... еще да. ну, кстати, типичный пример, вот Лев Пономарев, но он не один такой, который за несколько лет прошел эволюцию от того, что он считал вот этот режим просто авторитарным, до того, что он практически открыто говорит, что это фашизм, протофашизм, тоталитаризм там, и так далее. Вот и сверим, так сказать, наши э, праздники. Посмотрим. Кстати говоря, напоминаю нашим зрителям, что кроме Романа Протасевича э, была задержана гражданка России София Сапега, которая тоже находится в тюрьме, которая э, арестована уже на два месяца и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и которая подозревается, как сегодня сообщили СМИ, в организации массовых беспорядков и каких-то там еще коллективных действий, тоже направленных на нарушение общественного порядка. Ей грозит ну, разные источники говорят, 12 лет или 15 лет. И вот знаете, что меня поражает? Меня поражает реакция России. Угу. Потому что мы все понимаем про путинский режим. Но можно было хотя бы сделать вид. Вот можно было сделать вид, что Россию это интересует, что Россию это возмущает что это наша гражданка, мы будем за нее бороться, ну хотя бы внешне сделать вид. Я это квалифицирую просто как национальный позор. Знаешь, вот вдумайся, а человек, который является фактически, уже давай называть все своими именами, Лукашенко это глава фактически... ну почти глава там, колонии российской или оккупационной пророссийской uh -huh. администрации, который держится во многом на российских деньгах и на российских штыках, который получает миллиардные транши от России многие годы. Берет и делает с гражданином этой России все, что угодно. Просто. Ну, просто все, что угодно. Вот понимаете, здесь в чем дело? Что когда руководство страны преследует государственные интересы, национальные интересы, то тогда и возникают такие проблемы, потому что если там американский гражданин или гражданин Израиля оказывается, там сразу действует незамедлительная реакция. Хотя мы помним историю, когда американского гражданина в Северной Корее, помнишь, дело, да. взяли, ничего сделать в принципе не смогли. В итоге вернули уже в состоянии овощи и это через угу. буквально несколько дней тот умер. Те режимы, которые находятся сейчас у власти в России и в Беларуси, это антинациональный режим. Это режимы, которые действуют в интересах своей узкой группировки, которая использует граждан страны и ресурсы этой страны для личного обогащения. Да. То есть они не мыслят себя как Часть вот этой как бы нации. Это да. группировка, бандитская группировка, захватившая власть в стране. Но это очень важно. Это важно. И решения, которые да. ими принимаются, они принимаются не исходя из соображений национального интереса. Плевать они хотели на этих граждан. Они могут их в топку какой-нибудь ненужной войны бросить. понимаешь Они могут их там в Сирии. Их это волнует только с точки зрения вот этих потерь, с точки зрения стабильности своей власти. Ну да, я помню реакцию Путина на разгром ЧВК Вагнера американской армии. Ну, девушкам, да. пожал, плющам, сикол, ну, это какие-то наемники там. Да, а, нет, а что пряжусь под на лодку, она, она утонула. Ну, а что, ну, и так, да. пустили в разнос, а здесь тем более, тем более это какие-то… История с летчиком с битым да. помнишь? Да. да. То есть, я, я как раз по этому поводу я не удивляюсь, но есть один момент, дело в том, что вот эта София Сапега, София Сапега, она может быть использована в той операции. По аншлюсу Беларуси, которая возможно будет реализована через какое-то время. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Так. Значит, два года назад, или там, три года назад, мы с тобой обсуждали, что Значит, мы видим в Беларуси определенные признаки того, что сценарий Аншуса, то есть присоединение Беларуси к России, он реализовывается. Значит, Туда были направлены спецпредставители, был такой Михаил Бабич, это известный человек, который замечен во всевозможных грязных операциях. Это было там и в Томске в свое время сажал Мэра Макарова, я просто знаю не понаслышке этого товарища. Какие-то действия подобного плана он осуществлял там в Чечне и так далее. То есть, по действиям России было понятно, что что-то такое готовится. Потом, если ты помнишь, значит, Лукашенко там в отставку большое количество людей собственного правительства убирал. То есть он всячески сопротивлялся вот этой схеме, вот этого присоединения. Значит, потом выборная история тоже, если ты помнишь, были очень серьезные антилукашенковские выступления. То есть... Э, э, э, Медийно была подготовлена почва к тому, чтобы, в общем-то, решить проблему Лукашенко. То есть, там были какие-то прорусские кандидаты в президенты. Да, да, да. То есть, существовал, очевидно, сценарий, не, не, неизвестно, насколько как бы он был запущен, сценарий э, по приснению Беларуси, по принуждению Лукашенко по сдаче собственных как бы, вот этих, э, полномочий. Но в этот сценарий вмешался белорусский народ. Совершенно неожиданно выяснил, что там огромное количество людей, подавляющее, они выступают против Лукашенко, они идут на улицу, они проевропейско настроены, и уж точно они не будут согласны на то, чтобы поменять... Собственного диктатора на диктатора еще и российского, еще и войти в, в, ну, как бы в Российскую значит, в российскую империю. Вот эти ребята типа там Протасевича, это же западно ориентированные, совершенно нормальные, современные люди. И таких людей в Беларуси оказалось много. Может быть, это связано с тем, что есть близость европейских границ. Так вот, массы вот эти протесты, они при, привели к ситуации, когда Аншус был не выгоден Путину. Да. То есть, это бы тогда выглядело, в первую очередь, как... Победа демократической революции, а он позволить это никак не может, потому что это может автоматически перекинуться на Россию. И второе, непонятно, что было делать с народом, потому что там огромное отторжение, совершенно понятно, что было бы реальное сопротивление попытке России Беларусь прихватить. Что происходит сейчас? Вот сейчас, э, во-первых. Беспрецедентная реакция мирового сообщества. Беспрецедентная. То есть это по всем фронтам реагируют и США, и Евросоюз, и флаги Беларуси, эти красно-зеленые, снимаются даже на чемпионате мира по хоккею. Беспрецедентная реакция. значит Лукашенко во всем мире снова выглядит как последний самый страшный диктатор, который готов значит сбивать гражданскую авиацию. Даже как-то забыли про малазийский боинг и про российские войска. Mm -hmm. да? Вот. Так вот, теперь мне кажется, что складывается ситуация достаточно выгодная для Путина и для России с точки зрения реализации сценария того самого Аншурса, который был отложен после вот этих массовых выступлений. Почему? Потому что сейчас репрессивный аппарат Беларуси, он активно подавляет любое гражданское сопротивление. Вчера дали этим ребятам замечательным, там Павлу Северинцу и другим, от 5 до 7 лет значит, посадили судбу. То есть идет руками значит, карательных органов Лукашенко идет подавление любого, попытка подавления сопротивления белорусской зарождающейся нации. И если как бы, это дойдет до определенной фазы, то, в общем-то, вот этот как бы, фактор сопротивления белорусского народа российскому вторжению, он уйдет. И как бы медийно как это можно продать? Медийно это можно продать как освобождение белорусского народа, значит, от диктатора, ну и, соответственно, как бы, значит, присоединение к России в каком-то виде. И здесь российская гражданка, которая находится в заложниках, и которые пытают, а там по первому-второму каналу очень быстро расскажут это, это фактор дополнительного давления. Посмотрите, что наши девочки делают там, этот угу. значит, обезумевший диктатор. Поэтому конечно, Путин и Лукашенко связаны. Я абсолютно с тобой согласен, что Лукашенко держится у власти, значит, благодаря Путину и без поддержки Кремля не присоединит там и месяца. Но я бы вот сценарий Аншлюса присоединения не стал бы отбрасывать, и безумные действия Лукашенко, они в перспективе, в определенной, они, конечно, на руку Кремлю, если они, значит, пытаются реализовать сценарий присоединения. Ну а технически, как ты это видишь, как можно присоединиться? Ну, технически, слушайте, ну вот у нас в сентябре, в сентябре сейчас будут учения на Западе, в Беларуси будут учения российской армии. То есть фактически мы уже видим ситуацию, когда российские войска на легальных основаниях совместных этих учениях, они там, значит, будут находиться на территории Беларуси. Это как бы уже важно. Это раз. Во-вторых, ну, никто не отменяет устранение безумевшего диктатора. А, это да это может быть устранение сделано ну вот будет объявлено что его устранила там разведка какой-нибудь там кого-то там или там еще чего-то и для защиты значит западных рубежей россии наша армия там останется и будет их охранять и контролировать процесс значит я бы кстати это знаешь что я во-первых с тобой согласен в оценке этого риска во вторых я я бы на месте лукашенко крепко задумался потому что она играет в очень опасную игру, уходя в международную изоляцию, он себе мосты с Западом полностью и проводя такую политику репрессивную, оставаясь один на один с Путиным. Вот а так, он уже остался, зная, привычки. Уже плену, остался. Все. Уже остался. Зная череду убийств, отравлений и прочее, я бы на месте у Лукашенко очень сильно напряг. А я считаю, что уже поздно. Уже поздно. Поэтому я и говорю, что э, все, что он может, это осуществлять вот эти зверства с помощью своих спецслужб на своей территории, но э, им точно пройдена точка невозврата. Раз уж мы в Литве сидим, да, это вот как бы по соседству с нами происходит, и граждане Литвы оказались в этой ситуации. Вот я тебе могу сказать, что за последние несколько дней после вот этой посадки угу. каждый человек, который, ну, знал, что я как бы человек, занимающийся оппозиционной деятельностью, ко мне подходил, и люди, которые раньше никак не касались политических вопросов, они очень сильно здесь напряглись. Почему? Потому что раньше все вот эти политические вещи – это уделки правозащитники, оппозиционные группы. Ну, вот вы занимаетесь и занимаетесь. А здесь, когда они понимают, что ты можешь просто лететь на отдых, и быть сбитым военным самолетом безумного диктатора, это касается уже вопроса безопасности, это уже вопрос личной безопасности, то ради чего собственно вы как бы в нормальную жизнь там выстраиваете. И здесь люди, которые даже далеки от политики, очень крепко задумались. То есть здесь реально произошел вот такой массовый перелом восприятия вот этой ситуации. Даже люди, которые выступали, ну скажем так, за более дружеский и мягкий сценарий взаимоотношений там, с Беларусью и Россией, здесь есть такие, которые, знаешь, хотят с концепцией «Тота Леопольд, давайте же дружно, и что это мы там э, с ними там враждуем». Даже они задумались, потому что, когда ситуация экстраполируется лично на тебя и на твоих детей, ты ее читаешь совершенно иначе. Да. Я, это, я это к тому, что э, вот этот, я ж не знаю, крайняя это капли, которые перешел, перешел Лукашенко или нет, но очень похоже на то. То есть такого, я вот не припомню, такого отношения к, значит, к режиму Лукашенко. Ну тогда я еще раз повторю, я бы на да, его месте тогда уже, так сказать, прикупал бы местечко на кладбище, потому что, зная нравы кремлевской элиты, можно ожидать, что он там в течение ближайших лет может вдруг скоропостижно скончаться, Кстати, без всяких следов, это может... надо быть сделано. Ну, умер человек и умер. Бывает. Слава Богу, все скажут. Конечно. Слава богу. Причем, понимаешь, слава богу, скажут все. Да, именно. В этом Вез Везде, в этом проблема. То есть у него нет никого, нет ни одной точки опоры. Да, интересная ситуация. Хотя она может быть интересной и в таком, знаешь, опасном очень смысле, когда. Ну, конечно. Да. Когда те же российские войска наконец окажутся вот здесь, в 30 километрах от того же Вильнуса. Ну, они окажутся уже в сентябре на учениях, это раз. И плюс ко всему, не хочется задаваться во внешнеполитические вопросы. Как бы опять возвращаясь к нашему форуму, у нас несколько будет международных панелей, и будут очень серьезные эксперты, и американские эксперты будут, и которые смогут дать ну, оценку происходящим событиям. Потому что на самом деле тренды, происходящие вот на Западе, они очень плохие. И Северный поток строится, и новая администрация. Это я хотел, знаешь, показать да. еще. Значит, а... Про самолет мы поговорили, про Сапегу мы поговорили. Все-таки, черт, повторяю, что ну, для меня это национальный позор вот, вот, Ну так к, это и, абсолютно к, так и есть, граждан. конечно. Я бы знаешь, что хотел э, затронуть. У нас сегодня, буквально сегодня в третьем чтении окончательно принят закон о недопуске к выборам лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций. Предельно быстро принят этот закон. 4 мая он был внесен, 26 мая уже прошло третье чтение. Он одобрен абсолютно большинством, 294 депутата, 38 против. Еще сколько-то воздержалось. Закон еще более жесткой редакции, чем он был внесен в Государственную Думу. Например, я зачитал читал о нем сегодня или нет, запрет на участие в выборах теперь становится тотальным. То есть речь идет не только о выборах депутатов Государственной Думы, а вообще о любых выборах. Ну, соответственно, и муниципальных тоже. Да. То есть лишение э, пассивного избирательного права огромного количества людей. Речь идет, это может коснуться десятков тысяч людей, на самом деле, а то есть сотен, за причастность к действию. Между стен... активного избирательного права. Нет, ну, пассивное это как раз избираться, а, возможно. Да, это такая странная, странная особенность налоги. Ну, это может коснуться сотен тысяч людей, потому что непонятно, как это будет, как, каков критерий вообще причастности к деятельности экстремистской организации. Вот если человек делает репост, например. Ну, люди за репосты ну, нашего замечательного Ракаши Бабченко вот уже несколько человек сидит просто. Сидит, И не, только, да? не только за репосты его, да. То есть речь идет, речь идет о такой вот очень серьезной спецоперации по лишению пассивного СБД, и активного тоже, скоро, я думаю, будет и к этому приведено все, огромного количества людей, фактически вытеснение всей несистемной оппозиции уже полностью, даже, в, даже из игровой части политической системы, Которую они часто использовали для своей легитимации. Да, да. Вот что ты думаешь вообще об этом? Это абсолютно закономерный процесс. Мы об этом процессе говорили давным-давно. С нами спорили, возражали, говорили, что вы вот, значит, перегибаете палку. Екатерина Шульман, пастве на эхо Москвы, рассказывала, что все это ерунда, вот есть спящие институты, есть муниципальные какие-то депутаты, вот сейчас все эти спящие институты проснутся, потому что это не диктатура, а гибридный режим. Но вот прошло несколько лет, на самом деле, в последние там, два года ситуация достаточно стремительно развивается, угу. которая, в общем, должна поставить точку вот в этих бесплодных дискуссиях. То есть, вот всем людям оппозиционно настроенным нужно как бы, просто для себя зафиксировать, что вот вся вот эта мишура и вот эти все симулякры политические, которым долгое время давали возможность существовать, эта вся лавочка закрывается, ничего этого больше не будет, формируется достаточно понятная, полностью контролируемая политическая поляна. Причем если раньше, еще даже тем летом, муниципальный уровень не трогали. Муниципальный уровень, там, выбираетесь, умное голосование, там, даже в Мосгордуму разрешали пройти людям, которые вроде как не провластны. Да? Или, по крайней мере, относящимся там, к, к оппозиции там, партии «Единая Россия». Сейчас, после зачистки всего уровня, после уничтожения последней организации политич... ну, политической, там, такой как ФБК, значит, э -э -э последним нижним рубежом какого-то гражданского недовольства остаются муниципалитеты. То есть, с одной стороны, вот эти наши муниципальные депутаты, там Наталья Шишкова, там Юлия Галямина, то, что они делают, они, с одной стороны, делают правильную вещь, потому что они пытаются воспользоваться Я последним Юлия Галямина уже не делает, все, лишили Да, но ей сдали 7 суток сейчас, по-моему. Да, да. да. То есть, они делают возможность, ну, на этом последнем рубеже, вот эта шагреневая кожа согнулась, да, вот, сморщилась, осталось чуть-чуть, и на этом они пытаются вот через муниципальных депутатов что-то разогнать. Ну, совершенно очевидно, что это не работает. Это причем не работает, еще стало понятно, еще после э, выборов сентября, когда многие ликовали и говорили о том, что вот, там, умное голосование победило. То есть э, зачистка будет и на этом уровне тоже. То есть, по большому счету, начиная вот, как бы с 2012 года, с 2000, там, ну, начнем отчет 2012 года, значит, э, шло полномерное вот, уничтожение всех рубежей сопротивления. Вот многие нам с тобой, и ты это часто слышал, тебе там до сих пор пишут, пишут, вот вы там уехали, а что вы там знаете, что вы там Я говорите. Не уже не пишут. Да. Потому что. А знаешь почему? Потому что многие писуны вот эти, они ну, уже да. сами здесь они уже сами находятся за рубежом. Дело не в том, это не вопрос там геройства. Люди, которые там и там по 20 лет в оппозиции путинского режима, там как бы все в порядке, там и с, с готовностью к риску и ко всему остальному. Дело в том, насколько власть тебе позволяет работать. Значит, я просто напомню, у нас много и молодых людей в, среди зрителей канала. Значит, 2012 год, выборы в Координационный Совет. К тому времени уже начался разгром националистов ты уже сидел по ложному обвинению в тюрьме против других уголовные дела возбуждались к тому времени возбудили уголовное дело против либерал левых да. посадили у Дальцова, посадили Развожаева. Да, да, да. к тому времени начиналось большое дело против либералов так называемых включая немцова каспарова там, и орговиков там типа меня то есть этот процесс тогда шел фбк там, значит, каких-то там, группу граждан их не трогали. То есть до определенного момента вам позволяли работать. ФБК позволяли работать до лета 2020 года, совершенно спокойно. Ну, до прямого столкновения. До прямого столкновения, до момента, пока э, не был отдан приказ убрать Навального с политической поляны. Я считаю, что это был приказ об его физическом устранении Навального. Значит, совершенно там логичным послед, последующим раздром ФБК. Такое решение приняли в 2020 году, летом. Да. Решение по радикальным над идеологическим группировкам было принято в 2012 году. Да. Ну, 8 лет до этого. Поэтому, как бы, волны иммиграции, как бы, они разные, да, вот там, казалось, волна двин... и, и, и, и Вот эти разговоры о том, что а, вот вы там уехали, ну, я-то думал, что после убийства Немцова, который уехал из страны, но ровно вот из-за этих разговоров, из-за вот этих э, болтунов, которые начали брать его на слабо, вернулся и был убит, ну, казалось бы, вот после этого надо заканчивать разговоры. А вот этот парень, который мы говорили, там, э, этот Роман Прота Протасевич, он находился за рубежом, но давайте скажем, а вот это нехта, какую роль они сыграли в протестах? Колоссальную роль и в организации протестов, и в демонстрации этих протестов миру, потому что это очень сложно делать изнутри. Находясь за рубежом, делал огромную работу. Да, это был основной оператор белорусских протестов. Да, и, э, а есть еще там Харти 97, которые эту работу ведут. так они тоже зарублены, да потому что их в 10 году всех посадили, Санникова, Радину, как бы, понимаешь, то есть они прошли через это в 10 году, просто очень многие считают, что вот как бы ничего не было, и сейчас история начинается заново, нет, и то, что сейчас происходит зачистка, это абсолютно логично, это абсолютно укладывается вот в, в, в тренд э, э, режима, и абсолютно соответствует выводам, которые мы давно делаем, что Путин из Кремля никуда не уйдет. Не будет никакого транзита 2024 года, ничего этого не будет. Будет держаться до последнего, будет пытаться еще сожрать какие-то приграничные, значит, может быть, там, государства, там, вот внеблоковые, скажем. Все это будет продолжаться. А следующий этап – это вот свободомыслящая интеллигенция. Вот сейчас муниципальные депутаты, которые вроде как политики, а потом будут вот те самые там артисты, которые выступали. Или какие-то вот такие общественные деятели, которые между струй пытались, они пытались, значит, как бы в прямую конфронтацию с режимом не вступать. Или журналистские издания, которые вынуждены с оговорками вот эту ужасную формулировку. Значит, про инагентов там употреблять постоянно в эфире, на это 4 невозможно смотреть. Но когда они говорят про какую-то организацию, с приставкой, знаешь, что вот это какой-то там экстремистская какая-то там. Я зачем не могу понять? Да. Ну ладно, если это говорят люди внутри России, которые боятся, что их задушат штрафами. Зачем это делать медуза, например? Он находится в Латвии. Ну, потому что они... Зачем? они а, а, а, а, а здесь понимаешь, здесь А ты знаешь, что Медуза, находящаяся в Латвии, в 300 километрах отсюда, за 5 лет работы форума, самой большой оппозиционной площадке за рубежом, самой представительной, ни разу слова про форум не сказала? Да, я знаю, я в курсе. Они писали, когда были какие-то столкновения, там у нас там активисты подрались с пропагандистами, вот это они там могут еще написать. Их про это спрашивали после первого форума, им задавали вопрос, а почему? Нам это не интересно. Они пытались играть по тем правилам, которые мы определили. А правила, которые мы определили, предполагают, что давайте вот радикалов не будем. Они, да, они требуют... Вот Итог этих правил заключается в том, что на днях они проиграли Московский суд в Москве Евгению Пригожину и должны ему теперь 80 тысяч евро. Это будет только начало. Ну я думаю, что платить-то они это, не обязаны, конечно, потому ну, что, думаю, что на, будет, на, находясь в Латвии. Но это фактически означает, что А, А ФБК там распродают их компьютеры какие-то, то они в пользу тоже пользуют да. пользуют да. то есть ты считаешь, что у оппозиции даже такой, пусть полусистемный, пытающийся хоть как-то играть по правилам, уже будущего нет в России. Абсолютно нет. Это, э, ну, я, опять же, если не э, диктатор не совершает какую-то там, какую-то радикальную, колоссальную ошибку. Я считаю, что Лукашенко сейчас эту ошибку совершил. Вот я считаю, что это самолет, это все, это гвоздь в крышку гроба. Он какое-то количество будет держаться, но все, уже как бы вот, назад уже как бы не отмотать историю. Э, таким я согласен с теми экспертами, которые говорят, что какое-то серьезное внешнеполитическое поражение может к этому привести. Но нам надо честно признать, что сегодня внутри страны крайне сложно организовать какое-то серьезное сопротивление. Поляна будет дальше цементироваться, дальше защищаться. Я очень надеюсь, что на нашей панели, вот, которая будет как раз про это, мы услышим какие-то рецепты от экспертов, потому что это наше с тобой мнение. Как бы, может быть, там, не знаю, там, Геннадий Гудков считает иначе, будет интересно как бы послушать, или Женя Черикова что-то знает про региональных активистов. Вот. Но э, вся оценка ситуации, общий тренд, конечно, э, приводит к этим выводам. А знаете, что я еще думаю? Мне кажется, что вся эта история с экстремизмом, возможно, будет использована и против умного голосования. Его могут банально объявить неким инструментом экстремистской деятельности. Я объясню, зачем. Не потому что они сильно боятся. Они не сильно боятся. Умного голосования. Они в Кремле. Ну, определенное неудобство определенным людям это доставляет там по персонале. Конечно. Они могут. Сделать это для того, чтобы отсечь все те контакты команды Навального с системными оппозиционными партиями, прежде всего с КПРФ, которые были до этого момента. Я имею в виду Рашкин Валентин, угу. И вот это все. И, и уже это звучит. Уже, звучит? Володин, уже Володин сегодня напрямую сказал Рашкину, что вот смотрите, наконец-то руководство вашей партии. Прямо говорит, что Навальный – это враг России, а вы там, значит, что-то там недопонимается. То есть они объясняют уже до последних того, что вот любые контакты, и системная оппозиция, все. все. Кстати, ты сказал очень правильную вещь э, про то, что это может напрягать конкретных людей. Конкретно? Володина. Так нет. вот, объясняй. А как, как это работает? Я думаю, это значит, зрители нашего канала это прекрасно понимают. Что любое проходное место через основные партии, оно стоит денег. Конечно. И стоит это несколько миллионов долларов. Да. Значит, любое губернаторское кресло, чтобы тебя утвердили в администрации президента, оно стоит тоже несколько миллионов долларов. У меня была смешная история, я сейчас без имен расскажу. Мне звонил значит, еще там в 2007 году помощник там одного олигарха, ну, значит, спрашивал, Слушай, а сколько до Томска лететь? Я говорю, 4 часа. Нет, многовато Я говорю, что такое но вот говорят что можно в общем решить вопрос губернаторства тогда там назначали но выборы угу. которые губернаторы ведутся они по большому счету как бы они э, про то же самое Да, то есть это, это, это все сто денег так вот это конкретный вопрос финансовый совершенно определенных людей который на каждой выборной кампании они зарабатывают десятки миллионов долларов. Я уж не знаю, как они распределяются. Я, у меня нет инсайда, я не Валерий Соловей. Значит, но э, и совершенно очевидно, что умное голосование, как политическое явление для э, режима, в целом, да. в целом может быть даже полезно. Создает видимость какой-то там ну, какой -то какой -то борьбы, там прошел там, там какая-то борьба. CNN расскажет, что вот такая партия прошла, всякая партия, вот вам демократия в действии. Но эти все политические вещи, они абсолютно не интересуют людей, которые на выборы зарабатывают деньги. Большие деньги. И вот здесь, когда, условно говоря, вам губернатор заносит, а появляется какой-то там, ну или губернатор, или стоящий за ним структура, угу. а появляются какое-то там умное голосование, или, значит, вместо того, чтобы депутата выбрать Единой России, который как бы готов значит, заплатить, выбирают какого-то непонятного человека, за которого проголосовали там, по системе умного голосования, ну вы просто теряете деньги. Ну и не только деньги. И с, нет, помнишь, нет. есть еще административная, так скажем, рента, вот тот же Володин, он идет там по одному округу с депутатом Бондаренко. С -то. Это а, тоже, это нет, депутат. это безусловно. Ему лично это может быть неудобно. Неудобно, но, тащит, но, но, но здесь да. есть, как бы, понимаешь, ввиду того, что режим, он как бы вне идеологический, путинский в некотором смысле, фактор денег играет большую роль. Большую, поэтому такой уровень коррумпированности, поэтому там тащат все, что плохо лежит. И любая, любая выборная кампания, любая должность, которая там, там выбирается здесь, так формально, она значит, она стоит денег. Здесь есть этот фактор. Ну, вот, возможно, они используют для того, чтобы, так сказать, при, притушить окончательно и припугнуть всех тех, кто пытался там наважиться с Навальным контактом, типа Рашки. Да. Ну, вот да. Рашкин самый классический случай. Кстати, он уже пролетел на выборах в ЦК КПРФ, и я думаю, что в конечном итоге он может быть и в партии исключен по итогам всех этих а, вещей. к вопросу о том, что вот. Системные партии не такие системные Это все ерунда Они Всем. контролируются полностью Это, Они контролируются личной агентуры И Кремля, Зюганов, Жириновский Миронов Ну, не буду ну, шуметь а, да. Ну, пошумел, покричал Жириновский Поставили этого Дегтярева туда, да, и, и все, да, все, все. И, как и бы... тот же Бондаренко, скажем, если пройдет Я не понимаю, всех их пройдет, завтра сядет В чем проблема? -то? Я уже давно шучу Что самое главное, так сказать, самый главный результат Твоей усп... электоральной успешности в путинской России Это возможность сесть надолго Ну это... да то есть ты, ты вопреки чьей воле, собираешься, и ты, ты садишься просто. Да, и более того… фургал. А, потом помнишь Урвашов. Макаров Томский. Макаров. Всякие депутаты, там, которые пытались выпендрировать. А некоторые даже и не вопреки воле. Вот сейчас Томский мэр, значит, сегодня идет в суд, Иван Кляйн, тоже как бы уходит и скоро как бы поедет. Чем насолил, да? Ну там финансовые вопросы, mm -hmm. в общем. Да. Но что интересно, мы с тобой значит, констатируем как бы, уничтожение фактически оппозиции в России и в то же время некоторые э, представители оппозиции, даже наши знакомые вдруг заявляют о том, что они идут на выборы в ну, вот Два известных кандидата Илья Яшин и Владимир Рыжков объявили почти одновременно о том, что они значит, идут в Мосгордуму причем по одному округу, как водятся по, по другому русские демократы не могут, видимо и сделали еще и сопровождение, уже какие-то да. яшинские товарищи начали поливать грязью Рыжкова, что ли, да. ничего не делать. Да. Но, конечно, у меня есть личные отношения к этому всему. Дело в том, что в свое время мы делали партию Парнас вместе со, Руководителем, всеми, указанными. со всеми указанными. Руководителем всего этого был как бы, Борис Немцов, неформальным зачинщиком. Участвовал в этом Михаил Косянов. И Владимир Рыжков, я Владимир Рыжкова знаю с 2005 года, по-моему, уже 16 лет, я, кстати, ним, он уже приезжал ко мне, в Томск да. еще мы с ним устраивали там мероприятия. Я что-то знаю тоже, примерно, того времени. И мы как бы все вместе делали общее дело. Вот была там партия Парнас, и один из как бы лозунгов там немцовских, неформальных такой был, что надо как-то вот, договариваться. Это было его там, уникальное качество, и с убийством Бориса Симыча. Я думаю, что нет больше такого человека в российской оппозиции, который может выступать вот с этой позиции. Вот всех объединять, понимаешь, давайте там. Ну и когда, при том, что там вроде как и личных отношений там с Ильей нету, но когда происходят такие вещи, на это немножко тяжело смотреть с точки зрения, что это противоречит духу того, что мы делали вместе с Немцовым в 11 двенадцатом году. При всем моем скепсисе к партийному строительству к, ну, в, то, в то время, тем не менее, было понимание, что мы какие-то общие вещи делаем. И здесь для меня вот этой конкуренция, которая уже сопровождается какими-то нелицеприятными высказываниями, при том, что я лично нормально отношусь, даже сказал, не, очень неплохо, и к первому, и к второму, это, на это смотреть мне немножко неприятно. Ну, а это они, такое личное преломление, это не политическая а политика. Они вообще что, не вообще что, они понимают, что происходит в стране? Что это такое? Я думаю, понимают. Я думаю, ну, все-таки в политике уже по 20 лишним лет, а значит, Рыжков и того больше. Он а уже ты прогноз, кто-то из них как-то сможет пройти вообще? Это зависит от договоренности о решении администрации Московской. Я думаю, что это, это вопро вопрос, который решается на, не знаю, на уровне там, Собянина. Но я так понимаю, что Яшин будет идти на, на критики Собянина непосредственно. Да значит скорее всего мосгордума не должна быть отдана полностью на откуп мосгорразбиркома. Угу. там все-таки это ну, как бы важная точка для того, чтобы администрация президента никак не участвовала. Судя по всему есть какие-то группы антисобянинские, которые заинтересованы в поражении собянина да, ну, как обычно в, как ввод, в да. том или ином виде. То есть здесь есть какие-то разные группы, ну, мы не будем знать, что Москва – это и гигантский бюджет совершенно. Есть разные группы, у которых есть свои как бы, интересы. Поэтому какая группа конкретно победит, э, ну, это вопрос. То, что в принципе на Собянинской критике есть неплохие шансы, если у тебя есть там, ресурсы и возможности, и тебя как бы, не ограничивают вот, в ведении предыборной кампании, на антисобянинской риторике победить можно. И на антисобянинской риторике много набирал там, в свое время там, и Навальный, и неоднозначные к нему отношения. Ну, да. кажется это тупик. У них же, вот, если серьезно, разберу, у них одна целевая аудитория. Ну, почти одна, там, возраст. Может, а, целевая аудитория одна, но здесь, видишь, здесь другие факторы работают. Ну, плюс ко всему, не будем забывать, что любая компания – это раскрутка, это пиар. По итогу этой компании, чем бы она ни закончилась, там человек выходит с определенной повышением медийности собственной. Он ну, для этого и делается, приобретает да. определенных сторонников, волонтеров. То есть выборная кампания позволяет вот из этого небытия выйти, потому что от активной политической работы, допустим, Рыжков давно отошел. Он писал книжки, какие-то вещи делают, но он политической работой не занимался после своего хода из партии как бы, Парнас. Там, это, а это все-таки было заниматься 6 лет назад, по-моему, вся эта история с Парнасом связана, даже 7. Вот. Это как бы возвращение в политику И возможность о себе сказать Но он человек как бы, для режима не является э, Таким ну, как бы, Неприемлемым ни в коем как бы, случае Он достаточно э, э, четкий в оценок Но достаточно умерен скажем а он, так. Никакая себя, Кстати, к чести Рожкова Хочу сказать, что он никак себя особо Бескомпромиссным ну, да. не ну, да. У него да, позиция да. достаточно Она оппозиционная Но она умеренная Как бы Он относится к умеренному крылу российской оппозиции Значит, если идет, значит сказали, что, ну, пожалуйста, иди. Вообще-то любопытно. Вот это, понимаешь, вечное российское оппозиционное столкновение на одной поляне. Кстати, кстати говоря, Рашкин, судя по всему, будет выдвигаться по одному округу с другим таким же левопатриотическим кандидатом Георгием Федоровым, которого я знаю. Ну, то есть такая же очень похожая ситуация. То есть в погоне за какими-то небольшими призами да, собственно, чего неизвестно будут ли эти призы. Люди готовы уже, так сказать, врубаться по полной. Мы не знаем, на самом деле, мы не знаем как бы истинных причин расклада. На поверхности то, что мы сказали, это возможность какого-то политического в случае Рыжкова камбэка, в случае Яшина закрепления успеха. Все-таки там Фбк разрушен, Навального нет, никого нет, как бы в некотором смысле. Поляна для радикального значит, оппозиционера, она, в общем, как бы расчищена, получается. Ну, это... Кстати, говорят, знаешь, что ли, знаешь, о чем мы не подумали? Ведь мне только что это в голову пришло. Я все думал, как они будут обрубать значит, это умное голосование. И мне только что пришел в голову: что теперь, регистрируясь на сайте умного голосования, ты фактически. Быть? А становишься лицом, причастным к экстремистской деятельности. Да, И быть. Я думаю, что это будет доведено до людей еще раз, так сказать. Безусловно. И все. То есть это фактически лишает возможности применять команду Алексея те методы, которые они применяли раньше. Да, да. Ну куда там регистрироваться? Если, если в базе был, помнишь еще той митинговой, который, кстати, привел к увольнениям. К увольнения прив... в том да. Же да, да, просто да. За регистрацию. То есть за идею, вот то, о чем ты говоришь, тоталитаризм. старается да. превентивное Абсолютно. желание кого-то. Поэтому, просто когда используешь слово тоталитаризм, все сразу вспоминают Сталина и говорят, да ну нет. Он бывает разный. Нет, ребята, он бывает разный. Давайте смотреть на определение. Потому что тут а. вот есть определение. Можно, конечно, под свою какую-то мифическую концепцию там, гибридных режимов и спящих институтов, можно подтянуть все, что угодно, как говорится, можно там, сову на глобус натянуть. Но есть как бы реальность, есть факты, есть определенные понятия. Вот да? тоталитаризм. Толитаризм, вот он этим отличается, и сейчас уже действительно за свое мнение, за позицию тебя уже могут не просто там как-то условно говоря, к ответу там на работе вызывать, тебя могут посадить. Да. Кстати говоря, я недавно в комментах в Фейсбуке зарубился с Екатериной Шурман как раз по поводу но она мне не ответила. Хотя мой комментарий набрал свыше 70 лайков, она написала в комментариях Дмитрия Гудкова: что тоталитаризм не очень хорошо заходит в 21 веке, потому что религиозное сознание ослаблено, что-то там еще, а я ответил, что в 21 веке есть много других вещей, которые очень хорошо монтируются с тоталитаризмом. цифровой концлагерь, идея тотального ну, да. информационного контроля. И это действительно понравилось людям, но она почему-то не ответила, видимо, я не ложусь как-то в ее концепцию Но при этом, на самом деле... Это, конечно, как, да. как раз вот современные технологии, да. могут вдохнуть, я же страшную вещь скажу, но могут вдохнуть новую жизнь в тоталитаризм да. Вот, например, на Москву, мне недавно рассказывали, что в Москве фактически построена полностью единая система контроля всего пространства и всех лиц да. до того, я уж не знаю, верить в это или нет, мне там люди связаны с информационной безопасностью, рассказывали. Вот до того, что там, значит, горожанам присвоены номера в этой системе. Номер. И все передвижения человека. Ну, это значит, это какой-то там это к Стругацким, да, битаемый остров. Это, это Орвелл, это уже осуществляется. Да, да, да. Все в базу вниз. И здесь нет фантастики, да. И даже обрати внимание, ведь что делает Собянин? Уже даже разгонять никого не зачем А зачем? По Постфактум приходит. Пришли потом, здрасте. Всех да, нашли. Да. Они нашли всех. Да. И закон не имеет обратной силы. То есть ты можешь прийти, как бы, и... То есть сейчас уже, даже ты не делаешь ничего, но ты связан с да. значит, экстремистской террористической организацией, ты можешь быть привлечен. Да. Ведь там, не знаю, посты какие-то же остались у тебя. Поэтому я бы, конечно, на Екатерина Екатерины Шурман сильно задумался бы. Ну, о, и, о, и, опять и, же, и понимаешь... Вам, э, в Поздравляю, В полный рост работают. Вот Опять-таки, там в ряде районов вот цифровой концлагерь фактически mm -hmm. действует. А зона за знаешь, что зона у Игуров проживания, как мне рассказывали, вообще выглядит как лагерь концентрационный. Mm -hmm. Локалки, все поделено. Да, да, да. Да. мы как-то шутили с одним, значит, приятелем, что мы можем дойти до того, что скоро в городах уже поставят в России, Знаешь, как в сезон, в Тремя решетка. Не, ну опять же, это все городу. делают плавно. Они, они, как бы вот это как бы закрепощение, вот это, да, это, это происходит постепенно. Это вот принцип, как говорят, варят лягушек. Угу. То есть я говорю, если ты вернешь, вот, там, в 2005 год и показать то, что происходит, Скажется, никто поверю, не поверит, скажет, это безумная это чушь какая-то. А, Значит, прошло время, и ты постепенно, постепенно, и как бы уже и даже либеральные СМИ к, к звезде Давида условно готовы, ну, да. привешивают ярлыки там экстремист, Садись, терроризм. Да. Лев Пономарев, он кто там, иностранный агент, то есть, он трижды вот, в разных апостасиях. Вот. Да. И они вынуждены говорить. То есть люди просто привыкают это становится своего рода нормой, понимаешь? Да. Еще одна новость вчерашнего дня в отношении Алексея Навального возбуждено очередное дело об оскорблении судьи. Что думаешь? Я думаю, что я не хочу надоедать этой фразой. Я вернусь к тому, о чем мы сказали на одной из наших того передач: Навальный не выйдет на свободу, пока Путин находится у власти. И нелепо считать там какие-то года три года ему дали, 2,7, а вот он провел в СИЗО, а там он был не в СИЗО, значит, а 2.5. Да, да, это смешно читать, А это 2023. Ну, баллотироваться ему нельзя, но это смешные рассуждения просто. То есть принято политическое окончательное решение, что Навального не выпустит. его не должно оказаться ни в каком виде в политическом пространстве российском. И они могут напридумывать сколько угодно этих значит, судов. Сейчас уже там, что он ну и у ФБК какие-то там деньги увел, да. это все не имеет никакого значения. То вот. есть, ты думаешь, что будут возникать обвинения столько, сколько потребуется? Абсолютно. Да? Я в этом ни, ни капли не сомневаюсь. Нет необходимости. Я считаю, что с момента попытки убийства Навального, Навального в августе 2020 года принято решение эту тему закрыть. Вот. Поэтому никакой... там, это Я, к сожалению, не вижу. Ну, можно надеяться на какой-то вот обмен, как вот это было там. Непонятно, что должно в обмен на это поступать. Обмен. Но опять же, понимаешь, вот обратите внимание, вот, американцы, какая была реакция на отравление Навального, какая была волна на его задержание, на это уголовное преступление, и были заявления Байдена. Проходит какое-то количество времени, и как-то волна и подстухла. Как будто бы ничего не было. Вот недавно наш с тобой знакомый Альфред Кох написал, а говорит, я смотрю новостную ленту, а Навального все меньше и меньше. А если мы посмотрим последние две, там, две недели, последнюю неделю, так и вообще мало, потому что Лукашенко со своим самолетом с этим, и с этим Протасевичем, как бы он на первых страницах сейчас. Про Навального, безусловно, вспоминают, и в европейских, во всех международных лентах это идет. Но в контексте уже, знаешь, буднично очередного вот этого, Значит, сюда. То есть происход, происходит такая рутинизация. Рутинизация. Этого. Я помню, в свое время похожие вещи происходили с Ходорковским. Что это была абсолютная да -да -да. бомба. Он постепенно куда-то уходил Он в темноту. Он уходил, да. уходил в темноту. Я помню, был момент. Дело в том, что ЮКОС очень активно работал в Томском регионе. Как бы, и, значит Мы устраивали вот наше отделение ОГФ и потом солидарности Мы каждый год устраивали несколько акций. К дню рождения приуроченных. Я помню момент, когда было очень тяжело, потому что это как бы потеряло актуальность. То есть для людей, вот там, Ходорковский где-то за, за решеткой, это, ну, вроде как, ну, некая, вот некая данность такая, печальная, но данность. Угу. Вот. Были волны, конечно, когда происходило какое-то событие, там, бывало, у нас там по 300-400 человек на пикет да, Это не, не так мало. Но в целом происходит, ты правильно говоришь, рутинизация. К сожалению, вот это становится Она нормой. происходит с убийствами. Вспомни, какой я специально недавно поднял значит, массив СМИ по сообщениям в интернете об убийстве Бориса. Какой-то шок тогда вызывало, а собственно где все это сейчас? Ну да. Очень мало, люди все дальше от этого отходят, он тоже куда-то уходит, в тень Борисова. И санкции уже по теме другой, да. ну, не по немцовским делам. Но мы проводили акцию, мы, мы же ее здесь организовывали в Вильнюсе, очень много людей все-таки пришло. И по всему миру проходили. Но я думаю, что все-таки вот 5, 5 лет это как бы такая точка еще, да? Угу. А потом все это как-то подстухло. И марша не было, как бы, большого в Москве немцово приурочного Якобы там из-за ковида еще из-за чего-то. Вот. Но это, к сожалению, такой неизбежный процесс. Память короткая у людей. Но, в общем-то, есть люди, которые как бы, считают своей обязанностью честь об этом напоминать? Ну, мы напоминаем. Но, конечно, Запад, Запад. Вот давай поговорим о Западе. Хочу поднять неприятную тему, но вот последние дни, сегодня и вчера, поступают неприятные сообщения с Запада. Во-первых, значит, Байден заявил, что не видит, что считает контрпродуктивным введение дополнительных санкций про северного поток. Северный поток, судя по всему, будет достроен. Байден же собирается 16 июня на встречу с Путиным. Уже известно... Место этой встречи Женева, известная повестки дня, международные отношения, контроль вооружений, региональные контролиры. Кстати, о репрессиях, о правах человека ни слова. Ни слова о правах человека, я считаю, что это не случайно. Макрон вчера, опять-таки, на Европейском саммите заявляет о том, что санкционная политика контрпродуктивна. И все это вот на фоне совсем недавно истории с Навальным, там, с отравлением, с разговором Да, какие-то пару месяцев. Что происходит вообще? Я думаю, что, опять же, я, мне будет очень интересно послушать нашу панель, потому что у нас э, и Арель Коин американский водит, э, значит, эксперт. Это, какая будет? это панель, э, значит, э, первого дня, если я не ошибаюсь, нет, второго дня. Значит, «Новая холодная война. Может ли Запад помочь в борьбе с диктатором? Угу. Значит, там у нас э, будет и Заславский, эксперт э, Фонда Свободной России, Коинрайд Шустер, Андрей Санников э, белорусской оппозиции и Гарри Каспаров тоже в этой панели примет участие, хоть в программе его и нет, но примет. Так вот, э, к сожалению, все это очень похоже на выстраивание такой политики «Реалполитик». Значит, а именно, как бы, некого снижения морально-политического аспекта в угоду решению реальных проблем в разных mm -hmm. частях света. Значит, понятно, что это связано не с самим Байденом непосредственно. Это очень много зависит от администрации, от людей, которые советники, которые избраны на должность, вот его определяют внешнюю политику. Вот. Те эксперты, которые пишут, ну, достаточно это действительно выглядит грустно, как бы, и, честно говоря, я не думаю, что нам, я не уверен, что нам приходит, придется вот увидеть перезагрузку новую, как они делали в 2008 году, но я думаю, что что-то даже близко похожее на курс условного Рейгана мы не увидим. А тебе не кажется, что дело может быть в том, как они сами оценивают ситуацию в России? До того момента, пока там что-то вообще теплилось, шебрушалось, э, те же Штаты и Европа могли э, надеяться повлиять на этот режим из, и извне, и изнутри. Когда они поняли, что там все закатано в бетон, вся эта территория mm -hmm. диктатуры тоталитаризма, то они могли решить для себя: Ну хорошо, вот мы тогда разграничиваемся, мы тогда от этого отделяемся. Воздействовать на них мы сильно не можем, по разным причинам. Но Мы как бы вот обоссабляемся. Вот вы там, за этой бетонной стеной, мы здесь все. Я думаю, разные факторы. И это возможно, и лоббистские группы, и финансовые интересы. Потому что любой политик, которого избирают, он как бы призван значит, преследовать интересы своего избирателя. Интересы избирателей часто находятся вне как бы плоскости каких-то правозащитных таких дел. Они очень часто сопряжены с, с какими-то бытовыми финансовыми вопросами. И там, ну, это, вот и, немецкий, так, например, интерес, газ. Немецкая, да, такая бюргерская психология, да, газ. И поэтому вот и получается, что с одной стороны, как бы, вот эти избиратели, а с другой стороны, вопиющие. Ну, да, на фоне, ты понимаешь, дело, что, что на фоне право, вот, нарушений э, с правами человека, глаза закрываются даже на военные преступления то есть на угрозу там, серьезного конфликта и эту проблему решить как бы коллективный запад не в состоянии а наоборот развивает чувство безнаказанности как бы в агрессоре вот, допустим для путина вот этот как бы биполярная система взаимоотношений с сша это то о чем он давно мечтает у него не было такой возможности конечно пригнал армию напугали всех началом там войны Значит, Я хотел с тобой этот вопрос Да. И, и на это ли было все направлено? А В том, том числе, то, да. да, и выторговали. Ну, а как Путин видит эту ситуацию? Надо, надо же, как бы, пытаться, как бы, мы-то этого клиента знаем уже там 21 да. год. Как да. он видит эту ситуацию? Что вы слабые? Что бы мы ни делали, вы слабые. Вы так или иначе, все это как бы: вот вы все это съедите. И мы можем э, использовать этот шантаж э, военный шантаж, через этих бесноватых типа Соловьева и Киселевой ядерный шантаж можем использовать через нашу там, агентуру, которую пишут где-то там тоже запугивают значит на Западе усиливать этот эффект mm -hmm. и более того этот эффект будет попадать непосредственно в ваших избирателей которые русских начнут бояться там снова ядерной войны и ради этого готовы там забыть про какую-то непонятную Украину то есть вот, шантаж, угроза, вот это, знаешь, поведение значит, подворотных питерских хульганов, оно, к сожалению, в очередной раз, возможно, судя по всему, дает значит, свои плоды. Я очень надеюсь, что наши эксперты как-то иначе что-то скажут. Да? Но то, что я вижу, то, что я там читаю и вот, вижу в западной там прессе, это выглядит примерно так. Я с тобой согласен, и я даже попытаюсь сейчас выстроить это в цельную концепцию того, как я вижу этот процесс. Вот смотри, происходит отравление Навального, вся эта история, и давай согласимся, в какой-то момент Путин попадает в международную изоляцию. Байден называет его убийцей, Евросоюз там пускает гром и молнии и так далее и тому подобное. Он думает, что сделать для того, чтобы выйти из этой международной изоляции. И он решает сыграть на повышение. Шантаж войной. Он подгоняет войска к границе с Украиной, он раскручивает спираль пропаганды военной. И это срабатывает. Рациональные западные люди решают, что худой мир, лучше доброй войны, как известно. Ну, кстати, это действительно. Хотя нет, ну, не всегда так. Бывают разные. Проблема, в том, что... да, да. Проблема в том, что история повторяется, и каждый заход на круг, он происходит при повышении ставок. То есть политика умиротворения диктаторов никогда не заканчивалась хорошо. Ну да, мы помним и Гитлера, и Муссолини. Конечно, Муссолини, по-моему, если не ошибаюсь, отдали в свое время, это все. Помнишь, что -то, да, там, да. на это глаза Гитлера, отдавали Чехословакию фактически. Да, То есть, ты думаешь, что можно ждать на следующем витке еще большего обострения? А это неизбежная логика такая. То есть, и более того, известно, что Путин внутренние проблемы решает посредством внешнеполитических авантюр. То есть когда ресурсы для внутренних каких-то улучшения ситуации внутри исчерпаны, он выбрасывает вот эту тройку-семерку туз в лице какой-то внешнеполитической агрессии, там, аннексии, чего угодно. Вот. Ситуация а как ты думаешь, какие-то не риторические, а реальные красные линии для того же Запада? Вот что должен сделать Путин? Чтобы вы реально попытались остановить? Не знаю. Правда, Я, даже само понятие, понимаешь, прежде чем говорить про красные линии Запада, то есть нужно просто понять, что мы, собственно, имеем в виду. Плюс не будем забывать, то, что, что значит, в Германии выборы будут. Да. Угу. Сейчас все равно еще, мне кажется, рано говорить о точном оформлении контуров внешнеполитических в, значит, в США. Вот по Беларуси, вот у меня есть ощущение, что вот это та, та красная линия, которая значит, была пройдена. Я а думаешь, что шипаться. Запад готов отдать Беларусь? Я, я не думаю, что так ставится вопрос. Я думаю, что просто Лукашенко является безоговорочным изгоем персоны градом. То есть он где-то в одной там шайке с Ким Чен Ыном, с Каддафи, с молами иранскими. То есть, это вот какое-то вот такое уж совсем дикобраз, который, значит, с которым э, все уже понятно, да, то есть уже все, понятно, что никаких там красных флагов белорусских уже по большому счету не будет. То есть то, что произошло в Риге, когда принято было решение в центре Риги убрать угу. красно-зеленый флаг и бело-красный, бело э, ну, многие это преподносят как некий подвиг э, рижского мэра мэра Риги, но на самом деле это, это свидетельство изменения отношение европейцев в целом к режиму лукашенко это лукашенко а путин что должен путин сделать чтобы наконец-то на него среагировали вот шутки? у меня знаешь, мы вот мы, у нас на форуме будет сколько там 70 экспертов да, по разным вопросам и состав наверное сильнейший за значит за все форумы потому что у нас ну кажется очень содержательную программу удалось в этом в этот раз сделать я вот предпочитаю послушать мне просто интересно узнать, что эти люди скажут. Интересно. Давай немножко расскажем все-таки напоследок нашим зрителям да. об остальных панелях, которые есть, потому что время у нас уже подходит к концу. Основные новости мы обсудили, а форуме рассказали не все. Ну, у нас из интересных панелей, я бы, вот, у нас же часто есть политические панели, но есть панели идеологического характера. Мне кажется, интересная панель «Культ Победы советской мифологии на службу путинской диктатуры». Угу. Недавно мы видели очередные. Очередной припа припадок победобесия, значит, и здесь вести это будет Александр Морозов, эту панель. И очень интересный состав. Это Андрей Зубов, историк, э, профессор, да, профессор историк. Гарри Каспаров, Иван Преображенский, политолог из, э, значит, э, Праги. Праги. Мария Снеговая э, и Игорь Эйдман, социолог публицист. То есть, я думаю, что это очень содержательная дискуссия будет. Э, Все-таки надо понять, э, какую роль... Э, вот этот культ победы, победобеси занимает вот в фундаменте путинизма, да? то есть есть несколько тем, которые там очень интересно будет послушать. Ну и такая модная тема, которую там в России этот дискурс формируется э, э, такими людьми, как там Ксения Собчак, мы, естественно, не поэтому делаем, а потому что это проблема, которая является общемировой, как бы мы не ориентируемся на внутрироссийский дискурс, тема «Новая этика, развитие либеральной идеи» или «Необольшевизм». Угу. Вот это политкорректность, вот это столкновение традиционной и леволиберальных концепций. В Литве сейчас обострение по этому поводу, ты знаешь, происходит, связанное с новыми законопроектами. Но мы будем говорить о ситуации в целом, как бы глобальной, и о ситуации в России в том числе. Вести это будет Дмитрий Семенов, а в студии будет Артемий Троицкий, музыкальный критик, публицист, Александр Гальфарб, Анастасия Кириленко, журналист-инсайдер, Алина Витухновская и Дмитрий Савин, как бы с правых позиций известный публицист консервативного, консервативных идей. Такого. А мне очень нравится эта панель э, Imperium Infinitium да, как она называется. Да. Бесконечная империя э, способная Россия преодолеть имперскую матрицу. Она очень важна на самом деле, потому что это такая глобальная тема. Потому что мы очень часто ориентируемся на какие-то вот локальные частные вопросы, индуктивно подходим. Но вопрос как бы, имперскости российской, он как бы очень важный. И очень многие вот проблемы, которые возникают, они ровно из-за из из из этого. И все эти войны в Украине, там, и захваты Крыма, это все э, эксплуатация пост синдрома. И мы здесь у нас очень сильные эксперты. Э, я думаю, что мы вот эту панель, она вообще, мы можем ее, эту тему двинуть дальше и даже в виде каких-то, может быть, выпускать там, или подкастов. Или... Это, потому что, это, это важно, потому что недавно как раз иноземцев Владислав, который... Написал по этому поводу книгу, он в этой панели да. выступает. Конечно, это отличная книга, очень интересная. Да, да. Игорь Чубайс, знаменитый наш, этот россиевед. Да. Да. Здесь Александр Морозов, как уже участник панели, значит, модератором является Константин Эггерт, значит, который тоже очень хорошо в теме разбирается. Борис Гладовский, экономический обозреватель, угу. это новый, значит, участник форума, новый эксперт, он первый раз будет в форуме участвовать. Поэтому вот, это сильная панель, да. А я слышал, что, ну, я слышал, уже читал в программе, что будут и какие-то показы документальных фильмов. О чем да, речь? да значит, ну, ну, совсем уж в завершение, потому что мы с тобой долго в эфире. Значит, э, э, вместе с Do Fest, Art Dog Fest, Art да, Fest да. это фестиваль, который делает Виталий Манский, Руководитель культурной программы форума Марат Гельман, они придумали вот такую историю, что будут показаны с 27 числа, будут показаны четыре документальных фильма на политические темы. <связать> Фильмы очень крутые, как бы получившие очень серьезные отзывы значит, на международных площадках. Посмотреть, а так они в платном доступе находятся эти фильмы, но у нас участники форума зарегистрированы, они получат код, по которому они совершенно бесплатно смогут эти фильмы посмотреть. Очень интересные есть там проекты, в частности, тема, которую мы раньше помним, она была актуализирована, это документальный фильм о противостоянии на чеченской, чеченской ингушской границе, который имел место mm -hmm. пару лет назад. Да? То есть я очень рекомендую. Кстати, это очень актуально, потому что сегодня произошли столкновения. Там, да, я слышу, полиция избила ингушских экологов вот, на этой вот, вот. этому посвящен фильм, и это вот такая первая наша, как бы, практика взаимодействия с известным фестивалем этим. Это будет, конечно, очень интересно. А в самой панели, которая во второй день состоится, сам Гельман и вот эти режиссеры, документалисты, они будут тоже такой культурный круглый стол, где будут какие-то вещи обсуждаться. Ну, и от себя добавлю, что будет еще одна дискуссионная панель а во второй день, как противостоять цифровому ГУАГу. Речь идет как раз о тех технологических инструментах, которая на самом деле строит на наших глазах новый тоталитаризм 21 века. Это очень интересная тема, и мне кажется, что... Тема такая тревожная, я бы сказал. Но она важна, потому что там есть практическая составляющая, потому что даже вот как случай с Протасевичем, он что продемонстрировал? Что нельзя настолько беззаботно относиться к вопросам безопасности. И я иногда смотрю на действия там, людей, наших российских активистов, и ты понимаешь, что понятно, что ситуация сложная, но уж точно облегчать жизнь спецслужбам и надзорным всяким органам российским точно не нужно. Поэтому в этой панели у нас будут серьезные эксперты в области IT-безопасности и вообще в целом вот этого, как бы, контроля. И Андрей Солдатов, наверное, один из самых известных экспертов в этой сфере. Поэтому я думаю, что многим активистам это будет не только интересно, но и полезно с какой-то практической точки зрения. По крайней мере, когда мы эту панель вводили, у нас была такая как бы, задача – дать какие-то практические э, советы по действиям, которые могут позволить обезопасить э, вас каким-то образом. Ну, а я еще раз напоминаю. 28-29 мая состоится 10-й форум «Свободная Россия», формат онлайн. Программа форума опубликована. Внизу под этим видео вы найдете ссылку для регистрации. Опять-таки, это важно, потому что посмотреть-то вы сможете, не зарегистрировавшись, а некоторые панели, но не везде сможете принять участие, задать вопросы, например, не сможете посмотреть документальный фильм. Поэтому да. регистрируйтесь и присоединяйтесь уже. Начиная с послезавтра. Пойдет форум Свобода России. Будем вас ждать. Ну да. а мы прощаемся с вами. До следующих выпусков. Оставайтесь с нами. Все Всего доброго. доброго.